Что, ты еще хочешь? Ты хочешь? Так, свитер не надо мне рвать. Ему всего лишь сколько? Лет 15-20. Ну, на тебе тоже омлетик. На. Нафиг тебе тот корм. Нормальные собаки. Элитные чехуашки кушают нормальную еду. Да? На тебе вот. Сейчас тебе еще дам. Где там у нас тут? Правильно. Омлет поешь. Держи, кушай. Хороший собакин. Золотой мой. Нет, там тут жрутся как говно. Ну, а мы питаемся нормальной едой, да? Еще, еще. На. Держи. О огурчиком закусишь, так. И помидорчик, кусочек, давай. Молодец. Вот это я понимаю. Вот это уровень.